Я скучаю, ужасно скучаю По твоим темно-синим глазам По их нежному, милому раю Не Я скучаю по чудному свету Исходящему в них изнутри Ведь таких в мире глаз больше нету Чтобы было в них столько Всю жизнь долго-долго и верно. Я не думал, что прежде возможно так безумно, так сильно скучать. И от любви безнадежно. Захлебнувшись слезами кричать. я не знал, мое сердце так быстро заставляет так сильно любить без тебя. Yeah. Uh -huh.